Добрый день, с вами снова я Дмитрий. Сегодня э, мы вернемся к одному из наших роликов, посвященных э, секаторам. Там мы обещали, что более подробно разберем один из них. Главное достоинство храпового механизма ⁇ это экономия ваших сил при обрезке. Принципы в принципе, у действия просто. Вы в несколько движений передаете ветку. Ну, допустим, здесь три движения, здесь у нас будет два. Это занимает какое-то время, но потом вы сэкономите силы. Вызывает сомнение большое количество пластиковых деталей. Не сломаются ли они в дальнейшем? Об этом мы расскажем позже, когда будем им активно пользоваться. Вот. И Этот ролик посвящается секатору Fiskars с хараповым механизмом. есть с этим инструментом, и, к сожалению, ничего хорошего о нем я сказать не могу. Да, поначалу, пока он новый, все работает хорошо. И механизм и заявленный диаметр он тоже режет. Работали мы им активно? Как говорится, у нас он прошел огонь и воду и медные трубы. Но прошло всего около месяца, и что мы видим? Во-первых, запорный механизм закрывает его неплотно и тут остается щель. Во-вторых, заявленный храповый механизм, опять же, на заявленный диаметр среза ветки проскальзывал и порой вообще не хотел перещелкиваться. В-третьих, когда механизм проскальзывает, отсюда вылезает. Вот отсюда вот вылезает какая-то фиговина. Я, к сожалению, не знаю, как она называется, уж простите меня. Но ее приходилось обратно туда заталкивать, некомфортно. А еще из трех позиций, которые здесь заявлены, работают только две: первая и третья. Куда девается вторая, мне непонятно. Причем она то есть, то ее нету. Она какая-то непостоянная, в общем. Быстро затупилось лезвие, хотя точил я его перед каждым использованием, но эту операцию мне приходилось проводить несколько раз в течение своей работы. После этого я больше им не пользовался. Напишите в комментариях, у кого такой был, может кто сталкивался с таким, или вообще не сталкивался, может мы им неправильно пользовались, и почем зря хаем. На этом у меня все, всем спасибо, что смотрите нас, продолжайте в том же духе, это чертовски приятно. Подписывайтесь, ставьте лайки, а я с вами прощаюсь, ненадолго, скоро мы увидимся, всем до новых встреч и пока.